Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я представляю агентство Пелах по трудоустройству за границей. Сегодня мы рассмотрим направление Дания для людей до 29 лет. Работа на животноводческих и растительных фермах. Вот По графику это будет пятидневка. Ну, Итого в неделю получается 37 часов, то бишь даже меньше, чем обычно у нас в Украине 40. Вот По зарплате первое полугодие 1200-1300 евро, второе полугодие 1500-2000 евро. Делается рабочая датская виза с пометкой «Стажировочная». Вот. Выехать можно, соответственно, на год. Если вы понравились работодателю, бывают предлагают рабочие контракты и возможность задержаться и поработать больше.